И об изменениях в программе Первого канала сразу после передачи «Сегодня вечером» смотрите документальный фильм «Как молоды мы были». Это посвящение нашему любимому учителю и коллеге Игорю Леонидовичу Кириллову. Главная международная новость. Саммит лидеров Большой двадцатки в Риме. Вечный город, почетный караул, красная ковровая дорожка. 80% мирового ВВП это страны, входящие в G20. Лидеры России и Китая участвуют в саммите онлайн. Владимир Путин обратился к участникам форума по видеосвязи. Президент говорил о ситуации в мировой экономике, в частности на энергетическом рынке. И об этой и других темах Репортажем репортаже Константина Панюшкина. Утром в субботу лидера на пороге нового римского конгресс центра Ланувала, что с итальянского переводится облако. Оно в здании архитектурной доминанта 120 на 40 метров. гостей встречает хозяин саммита итальянский премьер Марио Драги. От доковидных времен протокол практически не отличается, разве что маски. Но и то после почти что двух лет пандемии их снимают практически сразу. Кстати, всех журналистов и, вероятно, официальные делегации тоже итальянцы обязали носить на саммите даже не маски, а респираторы, причем второго класса защиты, как у врачей в красных зонах. Глава российского Минфина Антон Силуанов, член нашей очной миссии на G20, как раз в такой. А вот Макрон, Эрдоган и даже Меркель в обыкновенных копеечных масках. Да и осторожные приветствия вроде этого кулаками теперь редкость. Гости стремятся обняться и взяться за руки с хозяином саммита. И Драги не против. Например, Борису Джонсону итальянский премьер протягивают руку первым. Последним Марио Драги сегодня встречал президента Джо Байдена, который заставил всех ждать себя лишних полчаса. И вот только теперь можно было провести совместное фотографирование лидеров. Бросается в глаза отсутствие нескольких ключевых для двадцатки фигур. Дистанционно в саммите участвуют Владимир Путин, Си Цзиньпин, японский премьер, президент Мексики. Но в сумме людей на фотолестнице даже больше, чем обычно. Итальянцы пригласили сюда врачей и сотрудников скорой помощи. Кстати, сам конгресс-центр Ланувала еще недавно служил крупнейшим в стране центром вакцинации. Здесь было привито более полумиллиона итальянцев. Тем символичнее, что именно в этом месте G20 в первый день саммита обсуждает продолжение борьбы с пандемией и ее экономическими последствиями. Мы должны делать все, что можем для преодоления разногласий. Возродить дух созидания. Почти через два года с начала пандемии мы смотрим в будущее с определенным оптимизмом. Но пандемия еще не закончилась. Важно глобальное распространение вакцин. В развитых странах вакцинировалось почти 70% населения. В бедных странах этот процент равен трем. Эта разница морально неприемлема и подрывает глобальное восстановление. Участвуя в саммите по видеосвязи, о проблеме доступности вакцин говорит и Владимир Путин. Хотел бы обратить внимание, что несмотря на решение группы 20, доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающие, вся, нуждающиеся страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств, в том числе и государств 20 к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов. Остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс преквалификации новых вакцин и препаратов. То есть оценки их качества, безопасности, эффективности. И тут, конечно, речь про спутник ВИ. Эффективность около 98%, десятки миллионов привитых в 70 странах. Но, например, ВОЗ уже год тянет с признанием российского препарата. Так что на двадцатке есть о чем поговорить очно. С этой целью в субботу в Рим прилетел Сергей Лавров. Итак, из самолета по трапу, по красно-ковровой дорожке сразу в кортеж. Сергей Лавров прямо из аэропорта Рима направляется на переговоры. В качестве знака особого почтения российский кортеж, пусть не президентский, на всем пути из аэропорта сопровождает вертолет итальянских служб безопасности. По прибытию одна из первых встреч как раз с главой ВОЗ. еще одна, закрытая для прессы, с главой МИД Аргентины. Время Риме состоялась краткая встреча Сергея Лаврова с аргентинским коллегой. Первое, что сказал министр иностранных дел Аргентины, войдя в переговорную, спутник привился. Но двадцатка обсуждает, конечно, не только вакцины. Например, что касается экономического кризиса, вызванного пандемией. Тут, кстати, речь не только про проблемы, но и про возможность.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 А в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным. Разумеется, коснулись на саммите и темы шторма на энергетических рынках. Рыночные цены на газ хоть и упали ниже тысячи долларов за кубометр после поручения Путина Газпрому заполнить европейские газохранилища, но все таки по-прежнему ошеломляют. Устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственных действий всех его участников, как производителей, так и потребителей, на основе учета долговременных интересов каждой из сторон. Россия выступает за обстоятельное обсуждение этой темы в прагматичном ключе, руководствуясь исключительно экономическими соображениями. Это все только первая пленарная сессия лидеров, но двадцатка это, конечно, еще и кулуары. 112. Так уж вышло, что посол России в Италии Сергей Разов и официальный представитель МИД Мария Захарова китаисты. Вы старые друзья или вот Старые, конечно. У меня со всем Китаем много-много друзей. Наш коллега сейчас здесь работает послом Китая, а мы с ним работали в Нью-Йорке. Он как раз был зампоспреда Китая при ООН. Так что на полях двадцатки переговоры проводят главы МИД России и КНР. Речь в первую очередь о подготовке встречи двух глав государств. Действительно, наши контакты весьма и весьма интенсивны. Это отражает беспрецедентно высокий уровень и качественно беспрецедентный уровень отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Задачи, которые ставят перед нами наши лидеры, выполняются на всех уровнях власти. Они находят отражение, позитивный отклик, находят они в гражданском обществе. В другой части Рима Джо Байден сегодня встречался с Борисом Джонсоном, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Разговор про возвращение США в ядерную сделку с Ираном, из которой Штаты вывел президент Трамп. Кроме того, британская Financial Times пишет, что европейские и азиатские партнеры надеются получить в Риме от американского президента гарантии сохранения существующей ядерной доктрины США, а нанесении упреждающего удара при наличии достаточной угрозы. Белый дом вроде как всерьез думает о переходе к политике не нанесения ядерного удара. Ударок первым. Все время первого дня саммита на улицах Рима протеста. Но с другой стороны, без них не оходится ни одна встреча большой двадцатки. Работе первых лиц все это особенно не мешает. Вот, например, Колизей. Здесь встреча в поддержку женского бизнеса. Ну, а это уже культурная программа посещения терм-диоклетиана. Впрочем, это еще не все. Завтра программа лидеров продолжается. Помимо встреч, еще две пленарные сессии G20, на одной из которых ожидается выступление Владимира Путина. Константин Панюшкин, Юрий Шолман, Светлана Баркова, Ольга Герасименко, Денис Воронцов. Первый канал, Рим.